Всем привет! В этом видео хотим показать вам один из наших необычных материалов. Это курточная ткань рефлектив. Если вы еще не знаете о таком материале, то рекомендуем срочно посмотреть это видео, также подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк. Также нажимайте на колокольчик и не пропускайте наши обновления. У нас много разных интересных обзоров. Рефлектив это светоотражающая ткань, которая просто незаменима в вечернее время суток. Она отлично отражает свет от фар и фонарей. Она обладает водоотталкивающими свойствами, устойчива к выгоранию и не продувается. Ее очень хорошо использовать для пошой верхней одежды, также дождевиков или одежды для домашних питомцев. Все мы знаем, что в вечернее время суток особенно тщательно нужно относиться к своей безопасности и использовать такие ткани, которые будут хорошо видны в темноте, а также автомобилистам. Поэтому из этих тканей получится отличная верхняя одежда как для вас, так и для ваших питомцев. Рефлективные ткани в нашем ассортименте есть разных принтов, и вот это один из самых необычных. Он имеет бархатистое напыление в виде рисунка с двух сторон. И такая ткань отлично подойдет для пошивой ветровки, также плаща, дождевика или какого-то отдельного элемента. Раз ткань имеет водоотталкивающие свойства, то вы спокойно можете гулять в ней под дождем, под мокрым снегом, а также не беспокоиться о своей собачке, если вдруг пошел сильный дождь, она не промокнет. Материал довольно мягкий и пластичный. Он состоит из 100% полиэстера, это турецкое производство и ширина тканей 140 см. Вот эта ткань очень яркая и прекрасно будет смотреться в куртках и пуховиках. Кстати, из нее наши подписчики шили отличный пуховик на зиму. Эта ткань не только обезопасит вас в вечернее время суток, но и добавит стильный и яркий элемент в ваш гардероб. А если вы хотите из этой ткани сделать аксессуар, то почему бы и нет? Можно шить поясную сумочку или шопер. Приезжайте в наши магазины!